здравствуйте дорогие друзья на связи александра бонина врач лечебной физкультуры и спортивной медицины сегодня будет необычное видео я его посвящаю особенно молодым людям которые ко мне обращаются им обычно 15 18 20 25 лет и они мне пишут следующее александра у меня например болит голова допустим тянет немного в мышцах или чувствуются какие-то покалывающие ощущения в грудном отделе позвоночника и так далее я иду к врачу он меня смотрит у меня вроде все хорошо я прохожу допустим рентген или мрт и у меня определяют какие-то просто незначительные изменения даже может быть какую-то протрузию где-то 1 два миллиметра может быть даже где-то допустим сглажен шейный лордоз то есть его изгиб и так далее и, естественно, сразу же вам ставят остеохондроз. И вместо того, чтобы вас как-то направить и вдохновить и сказать, что э, это заболевание не заболевание, и оно спокойно лечится и восстанавливается, вам говорят, ну что ж, это же остеохондроз, он всю жизнь бывает, живите с этим. И я понимаю прекрасно, когда вы ко мне приходите, естественно, расстроены, что вроде молодой человек полон сил, ходит в тренажерный зал, все у него хорошо, и тут его обламывает значит, врач, что ему нельзя заниматься тем-то, нельзя то-то, и вообще живи с этим всю жизнь. Дорогие друзья, остеохондроз это не заболевание, а просто такое состояние, которое просто нужно изменить. В первую очередь вы должны изменить отношение к этому. Ни в коем случае не нужно сразу же рыскать по сайтам и читать, чем опасен остеохондроз. Потому что вы по-любому найдете статьи, где пишут, что это может привести к инсульту, к инфаркту, к чему-то еще. То есть специально это делать для того, чтобы запугать. Но ни в коем случае не нужно на это обращать внимание. Тем более, если у вас есть какие-то минимальные изменения в позвоночнике, может быть даже легкая какая-то протрузия, которая если 1, 2, 3 мм просто даже нищитова. И вам просто нужно поменять образ жизни. Во-первых, нужно будет заниматься обязательным восстановлением и балансом мышц, и спины, и шеи, и вообще всего тела. Во-вторых, обязательно нужно и закаливаться, и менять свой образ жизни, и питание свое восстановить, и просто к этому относиться совершенно спокойно и даже в какой-то степени не обращать внимания и на этом не циклиться. Поверьте, очень много людей мне пишут, и на это просто столько тратят своих нервов, внимание и из-за этого происходит такой стереотип что если вдруг они почувствовали какую-то легкую боль где-то в позвоночнике или вдруг немножко заболела голова то у них сразу начинается уже психологическая реакция по-настоящему ничего в этом плохого нет и это не страшно поэтому подытожим если вы молодой человек и вам поставили остеохондроз то ни в коем случае мы не унываем и не расстраиваемся вот вам план действий что вам нужно делать во первых найдите хорошего массажиста и пройдите курс массажа для спины и шеи во вторых начните заниматься упражнениями специальными упражнениями которыми вы можете заниматься дома допустим каждый вечер всего лишь хотя бы по 20-30 минут в третьих обязательно больше двигайтесь особенно если вы постоянно находитесь за компьютером и не занимаетесь никаким спортом запишитесь в бассейн начните ходить в тренажерный зал катайтесь на велосипеде начните играть допустим в какие то спортивные игры не знаю, займитесь даже бегом, потому что если вы будете правильно бегать, то это абсолютно не вредно позвоночнику. Четвертое. Начните закаливаться. Вот серьезно, закаливание дает очень хорошую энергию и очень хороший положительный результат на ваше состояние. Начните абсолютно вот с любого. Хоть растирание холодным полотенцем, хоть обливание, хоть окунание. Вот любой способ, какой вам нравится. Или хотя бы даже контрастный душ. Вот самая простое, минимальность, с чего вы можете начать. И пятое, постарайтесь все-таки меньше циклиться на своих симптомах. Потому что тогда вы действительно будете из мухи раздувать слона. Если вдруг вы даже где-то почувствуете, что при повороте головы у вас где-то, допустим, немножко хрустнуло, то вы уже будете впадать в панику и думать, что это что что-то очень страшное, потому что вы уже запуганы и просто настолько зациклены в этом, что вы будете даже как будто специально в себе искать что-то такое, что будет вам давать мысль, что Ой, у ваш же остеохондроз, вот почему у меня такой вот симптом появился и так далее. Пожалуйста, отвлекайтесь на что-то другое увлекайтесь больше собственной жизнью, занимайтесь своими делами, находите какие-то свои увлечения развивайтесь, обучайтесь, живите здоровой и полноценной жизнью и ни в коем случае не зацикливайтесь. И тогда вы сами заметите, что если будете соблюдать все эти рекомендации, вести здоровый образ жизни, заниматься, восстанавливаться, то все это все равно постепенно уйдет и вам не нужно будет снова идти, делать МРТ, смотреть и вообще на этом всем циклиться и считать себя больным человеком. Поверьте мне, есть люди более старшего возраста и у которых намного сложнее со. Состояния с позвоночником и так далее и они и то восстанавливаются со временем и становятся счастливыми здоровыми людьми а уж тем более в вашем возрасте так что дорогие друзья желаю вам активной здоровой жизни и пожалуйста меньше на этом циклитесь ну и в любом случае если вдруг у вас есть какие-то вопросы или сомнения и так далее вы всегда можете зайти на мой сайт остеохондроза и при желании почитать мои статьи посмотреть мои видео и задать вопросы лично мне на электронную почту, если вас что-то беспокоит или интересует. Ну что, желаю вам здоровья, на связи была Александра Бонина.